Друзья, всем привет! Нахожусь в гостинице Клабор Анмары, которая находится в поселке Гюнюке. Это недалеко от города Кемер. В общем, показываю вам эту гостиницу, показываю детали, нюансы. Ну и поделюсь своим мнением по данной гостинице в конце этого видео. Значит, первое, что я вам хочу показать данной гостинице, так это ее музей. Здесь э, в гостинице представлены вот э, классика автопрома советского автопрома вот такие вот машины даже есть волга кабриолет в общем смотрите что здесь есть такая вот особенность изюминка этой гостиницы вот так вот выглядит здание гостиницы клуб рамары где находится лобби здесь находится ресепшн сейчас покажу как он выглядит Продолжение музейной части гостиницы ⁇ Клаб Борен-Мара который находится прямо в лобби гостиницы ⁇ Клаб Борен-Мара ⁇ Так, друзья, смотрите, пока я вам показываю центральную аллею от ресепшена до пляжа, я бы хотел бы с вами поделиться пару нюансов, которые нужно обязательно учитывать, если вы рассматриваете отдых в отеле Клуб Боронмар. Значит, первый. Так как отель семейного типа, то он не размещает одиноких мужчин, то есть одного мужчину, либо двоих мужчин. Такие условия являются по отелю на 2019 год. Как будет в последующих, в будущих годах, это, естественно, нужно будет уточнять. И второй момент, друзья, так как отель хорошего уровня и достаточно очень популярный, то высокий сезон то есть летом июль август очень часто отель клуб ворон мара встает на стоп то есть в нем нет свободных мест поэтому чтобы забронировать отдых в этом отеле вам нужно позаботиться заранее лучше всего это делать по раннему бронированию то есть к примеру в 2019 году раннее бронирование откроется примерно там в конце ноября декабря где-то вот так вот и соответственно как бы плюс еще очень большой раннего бронирования это в том что вы сможете очень существенно сэкономить потому что отели по раннему бронированию дают очень хорошие акционные цены на проживание и соответственно у вас есть возможность сэкономить порядка 30 40 процентов стоимости которая будет в высокий сезон в турецких отелях то есть летом соответственно если вы бронируете тур пакетный тур который включает перелет проживание трансфер страховку у вас есть возможность сэкономить порядка 30 40 процентов вашего бюджета который вам нужно потратить на ваш отдых потому что если вы будете бронировать тур в отель клуб Боронмары высокий сезон то есть летом перед вылетом вам придется либо заплатить космическую стоимость за отдых в этом отеле либо отель просто будет в стопе то есть в отеле просто не будет свободных номеров но как выгодно оформить тур по раннему бронированию и не ошибиться я расскажу вам все детали в другом своем видео так друзья показываем пляж гостиницы клуб Боран Мары показываю пляжное покрытие так смотрите друзья опять это это мелкая галька я не могу назвать это песком очень меленькая меленькая галька смотрите значит все вылезано на пляже чистится регулярно я так понимаю естественно на пляже есть Деревянная дорожка, для того, чтобы вы могли по ней ходить комфортно, если вам не нравится песок. Ну, а также, естественно, проехаться по пляжу с коляской детской. Шезлонги-зонтики в достаточном количестве. Я так понимаю, пластиковые, естественно, есть мягкие матрасы на шезлонгах. ближе к самому входу в море у нас уже галька немножко покрупнее показываю вам как выглядит эта галька ну, вот такая вот галька на входе в море дальше буквально метра четыре пять галька уже будет крупнее немножко идеально прозрачная водичка которая присутствует во всем регионе кемер для тех гостей нежные ножки значит смотрите есть вот такая вот простилочка из мешочков я так понимаю здесь тоже галька но по нем по вот этим мешочкам будет комфортнее заходить в воду не чем в галь отлично да чем просто заходить по гальке в общем, отличный, в принципе, пляж. Не могу ничего сказать про минусы. Единственное только, что учитывайте пляжное покрытие гостиницы Club Boran Если вы хотите песочек, то просто нужно выбирать другой регион. по поводу зонтиков они плетеные естественно с пляжа открывается потрясающий вид на горный массив олимпус байдоглары который подходит непосредственно к самому поселочке гуйнюк в которой находится гостиница-клуб -э Мары. Бассейн гостиницы-клуб Боренмары. -э в основном бассейне есть секция для детей. Есть несколько горок гостиницы Клаб Буранмары. Так что и детям, и взрослым будет на чем покататься. Вот так выглядит этот скромный аквапарк гостиницы Клаб Буренмары. Работает он по расписанию. Три горки не сильно высокие но зато в принципе детям будет развлечение хорошее покататься на горках а вот сейчас мы видим значит зонтики где находится с правой стороны пастфуд гостиницы лабора мары смотрите такой газончик очень приятный очень очень ухоженный мягенькая травка друзья очень аккуратная гостиница внешнее состояние однозначно на 5 смотрите по номерам мы ничего не можем показать вам из-за того что гостиница по состоянию на 14 мая 2019 года сто процентов заполнена скорее всего за номерами ухаживают сейчас вот вижу уборщиков вот они полностью идеально наводят порядок гостиницы в номере я думаю с уборкой должен быть здесь порядок сервис гостиницы 5 звезд в принципе на своем уровне самая главная концепция гостиницы сориентирована на детский отдых по мнению некоторых здесь проживающих, единственное, что вот для взрослых гостиница может быть немножко скучноватая. Но опять для взрослых. С детьми здесь у вас будет идеальный отдых. Гостиница очень приятная, ухоженная. Ну просто других слов, друзья, я не могу подобрать. Пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео. Ваше мнение по данной гостинице, если вы здесь отдыхали, как вам понравился здесь отдых, не понравился, напишите за работу персонала, за питание данной гостиницы, «Клуб Буранмарок», который находится в регионе Кемер, непосредственно в самом поселочке Гюнюк на первой линии. Сначала расскажу вам информацию, здесь просто удобно будет, потом покажу отель. Комнаты свободной у нас нету. Отель работает в системе «Все включено» час 7 утра начинает и до двух часов ночи. На баре напитки у нас местного производства бесплатно. Все Эээ, импортные напитки платно. Да, все импортные платно. А, в комнате, в мини-баре только вода бесплатно. Каждый день пополняется по количеству человек. Сейфом пользоваться бесплатно. Реновации... Комнат была в том году половина, и в этом году остальная половина. Да, да. В основном стандарты у нас трипл. Размещение три плюс один. В фэмили -рум максимальное размещение шесть человек. Как в размещается три плюс один? Одна кровать двухспальная, одна кровать полуторка и кресло-кровать. А в каком ресурсе мы 6 человек максимально. Взрослых? 4 плюс 2 или 5 4. плюс один. да, вот так вот. Там стоит То диван. 5 взрослых, может лечь еще один ребенок? Да. До 12 лет. Да. Каждый день у нас есть дискотеки, отель клубный. С 11 часов начинаются на открытом воздухе. Утюг, чайника детская кроватка, горшок, коляска можно взять на ресепшене бесплатно. Скажите, дискотеки с 11 до скольки у вас? До, как там до двух вообще? А там уже как получается? Да, там как получается. Иногда раньше начинают дискотеки, а? отель Да, отель семейный. Очень хорошо с детьми, потому что отель маленький, компактный, анимация у нас активная, особенно акцент на детскую анимацию. Wi-Fi, да, Wi-Fi. Есть бесплатный, есть платный. Зависит от скорости, действует по всей территории. И бесплатный тоже по всей территории? Да. А-ля-карт ресторан у нас один, рыбный. Первое посещение бесплатно. Есть у нас отдельный детский стол. Там каждый день... Овсяная каша, гречка, э, вареные, вареная курица, бульон, э, сосиски, ну, макароны, все, что любят дети. Баночного нет, есть блендер и микроволновка. В мини-баре только вода. Детский клуб есть. Детский клуб есть, да. Есть шоу у вас проводятся? А, проводятся, анимация делает в основном вечерние шоу. А, каждый день, да? Да, а, каждый привозные. день. Привозное из привозных у нас турецкая ночь как и как из, раз в, р, р, по воскресеньям каждую неделю. И из привозных у нас днем спортивные активы, конго джампинг спининг спиннинг в воде. И утренняя зарядка, йога. Это на велосипедах пойдем. Велосипеды ставят воду в бассейн. Да, есть рыбный вечер, есть Мексика, Италия, турецкая ночь.